Слушаю вас. Я зайду на Мы взяли Для чего? Для чего Только взять показания? Показ... А? Только а для чего показания? берется показания? А для чего, а чего, а чего же берется показания на счетчике? Кем Добрый берется? Представь. Представь. Добрый, Добрый день. Плани, премьера, да. Вачевич? Аркадий. Аркадий. Да. Аркадий. да. Зачем? Кто да. должен проверять? Предоставьте мне нормативно-правовые акты, согласно которых вы имеете доступ к моему счетчику. Мы являемся работниками системного так вы работники, вот. ребята, вы работники, у Питер вас это нет уполномочий. полномочий. 19, 38, 950. Наряд это наряд. Кто вам дал этот наряд? Там есть печать, подпись ответственного, кто вас послал? Да. Где печать? Где печать? Ответственно, кто вас послал? Ваш руководитель. Я вам покажу, что это, это, это У вас есть разрешение, а, я да, понимаю. Да, что? А мне нужно вот этот наряд кем-то подписан ответственным лицом. Ответственное лицо поставил печать и послал вас сюда решать какие-то вопросы. То есть, вы, На основании вы чего вы сейчас? Печать на, ради... на ответственного лица. Кто вас послал? Подайте, и, э -э и у вас, и у вас. Лица, печать печать Кто печать начальник печать? вашего предприятия? Кто головного вас послал? Да? Кто есть, послал, да. где вы У вас должна быть вообще... Нет, он вот смотрите, э, вы, вы, вы выступаете, помните, да? вы выступаете в роли частного слышите, предпринимателя. Вы считаете, что Я вы начали... отвечать не обязан ни на какой вопрос, только вы Нет. должны отвечать Это и доказать, сложный, если вы, нас к учету, на вы должны доказать, что вы имеете право вот этим всем заниматься и доступ к моему счетчику, пройти проверить газовую установку, э, как работает полицию, холодильник, и после этого будем вызывайте участкового, да. Ну, Они, я вам в прошлый раз говорил об этом. Отвечать. Я не собираюсь с вами спорить. Вообще, мне не до этого. У меня есть а -а -а. чем заниматься. Просто если вы показываете все документы соответствующие, как положено, пожалуйста, заходите, отрубайте. Делайте свое дело. Согласно закону. Закона. А вы закон нарушаете. Я вам сказал, э -э выбрали частного предпринимателя вы сами, сами, сами. сейчас вы работник частного предприятия я частное не гражданин, не гражданин даже а, а человек просто человек И не гражданин вот смотрите на, на, на, на с вами, на нас с вами на наше взаимодействие с вами у вас должна быть доверенность от администратора Премьеры энергии. Я Доверенность. Нет, документ, печать, или, подруга, Или вы имеете право имеет пользоваться право. без доверенности. У вас нету ваше право устанавливать Да ладно, документ, нет. Это? И что? Тут нет печати. Моя фамилия. Что это значит? Что это значит? Кто выдал вам? Кто конкретно? Смотрите, что? Я не вижу, я не понимаю вы, по, вы, по, не по, вы, по вы, этому ну, вашему. Где, где, да, расшифровка, язык, где расшифровка ответственности? Расшифровка чего? Вот этого товарища, который поставил печать и расписался здесь. Ну, тут все написано. Кто? Прочитайте фамилию. Фамилию вот этого человека, прочитайте мне. Кто Это расписался? Просто Это просто роспись. Просто да. роспись. Я могу расписаться, он может расписаться. Вот он может расписаться. То есть это, печать, это, это печать и расшифровка ответственного. Мне нужно стать человеком, который вот это выдал вам, uh -huh. чтобы я дальше мог подавать на него, куда следует. Потому что никакой ответственности нет. Нету, просто выписали удостоверение. Я помню, я ездил в Москву на работу, мне тоже один товарищ выписал удостоверение правительства Москвы. Я ходил, как это самое, пока не поймали за жопу. Видите? Как, попался, попался человек, Учего который... Тут будет то же самое. Почему вы забрали мой кабель? Мы его не забираем. Вы забирали. Мы его не забираем. Вы забирали кабель, тот кабель, который, который здесь был. Опасность для жизни окружающих, поэтому вам эту энергию. Выволю, слушай да? меня, да? Аркадий. Слушай меня внимательно, Аркадий. Я вам сейчас говорю о публичной оферте. Слушайте да. меня внимательно. Заявляю вам. Во всеуслышание незаконное отключение жизнеобеспечивающего ресурса равняется передачей 95% энергии рода по тех, кто отключает и участвует в этом роду пострадавшей стороны. Чтобы вы понимали, третье отключение равняется смерти. Акцептом этой оферты является отключение жилого дома. Ребята мне, пожалуйста, <свист> Хотите? Что? Вот возьмите эту бумагу я Прочитайте я, я, я, я Ля, Это не, не адепт это моей ваше, веры ваше, это... Я вам вы Я вам сказал а, а, а, О а а публичной это... У вас нет Правоустанавливающих документов я Нет Вы, вы нет, не можете Вы не можете Чья, вообще? Вы не можете подтвердить свои Это полномочия. Документ. Документ не является подтверждением вот этого именно документа. Этот документ апробирован в законе и в нашем артаменте. Значит, Вы можете обратиться в службу 24 часа. Это с помощи клиентов. Значит, работать такой человек в этой службе. Я звонил премьер Энерджи, в Кишинев головной да. офис вас. Понимаете? Там затрудняется ответить, что по этому адресу было отключение наряд ваш, Понимаете? Значит, вы занимаетесь самоуправством. Это мои слова? У нас есть видеофиксация по телефону. Мы звонили снимали. Что а, У высоту, да, там У в сфере. В сфере. Да. Да. Да. А если я, пробовать... Давай, а если я, пробовать... я, я про я А номер 600, за Короче, скажем так, выдан не просто так, он опробирован в Национальном агентстве по регулированию энергетики от 2014 года. Ну, это, это тоже не мы продумали. Понятно. Вы, вы, вы, вы не можете понять, что каждый документ, который является документом, он должен кем-то подписаться. Следите погуглите, такой документ есть. Да. Почему вы по гугли и отключаете свет, а приходит конкретно человек и отключаете. к жилому человеку пришли? Вы пришли к человеку. Нет, нет. Да. В этом нет. жилом доме, в этом жилом доме живет. Человек а? живой. А? Да. А? Электроэнергию не хочет платить за электроэнергию? Почему? Его электроприборами. Хочет, хочет платить. Платите? Мы не знаем, кому платить. Вам послали. Э, вот, эти, вот, эти, вот, эти, вот эти люди платят за электроэнергию, и эти все деньги уходят за рубеж. Я вас понял. А тем, все может быть. А да, тем самым... Да. Вы являетесь пособниками терроризма, потому что там будет война. Вопрос, это уже другой вопрос. Конечно, Но конечно. когда вы докопается до этого, когда ну потом докопает, поймете, поймете. Избираться. Сейчас нужно, нужно, вы, нужно вы приняли публичную аферку, ребята. И это будет сказываться, как ну, полагается. Хорошо. Значит, предупредите человека в ответственности административно за такие вещи. Как по респондии номер 14, введем в генскую мобину и мобину. Вы, вы, нет, не можете, вы, не можете, вы не можете попасть туда, не можете попасть в априори, потому что у вас нет правоустанавливающих документов. Понимаете? Вы, вы сейчас как частные лица хотите ворваться ко мне. Частные показали, лица, ребята. Вы сказали документ от компании. Что вам не нравится? Бан. Знаешь этих компаний сколько, Аркадий? И что? Если вы имеете э, потребление электроэнергии от этой компаний, вы должны снижать даже... прибором учета. Я даже не ну, могу сослаться да, на да, Конституцию, он потому в что... ...вы пермите лезть... ...дом разрешал, на основании какого нормативного акта вы... Вы... ...смотрите, ребята, смотрите, правотам, ребята, у вас есть... вы незаконно отключаете жилой дом и хотите, чтобы люди... Вы, вы грамотные, вы, вы умеете, вы грамотные, больше никто не умеет это, это да? делать. Я предпринимаю меры по восстановлению справедливости. А вы нарушаете все права человека вот этими своими действиями. Ребята, Нет, не нарушаете. Нет. Это компания, частное предприятие. И у, нас, у вас должна быть доверенность от администратора на взаимодействие вообще со мной, ребята. Этот документ является уверенностью. Нету. Ни печати, ни подписи. То расшифровано Логотип, расшифрован нету. Это, и, и, логотип вот, ну что? логотип, ну что вы ребята? Вот смотрите. Этот документ является. Вот, вот, вот, посмотрите, у них на Шеврона стоит род шендерский. Э, что она здесь ищет, ребята? Вообще, они, они сотрудничают непонятно с кем. имеете какие-то претензии к сотрудникам полиции? Что не нравится вам? Я к вам я говорю, к вам обращаюсь. Я не имею к ним ну, отношения. Я У поэтому и говорю, вы ничего не можете предоставить, ребята. Ничего не можете предоставить. Нет. Это самоуправство. Нет. Превышение полномочий, Нет. превышение Нет. должностных полномочий. Нет. да. Потому что э, в обязанности Premier Energy, ваша обязанность а -а -а. прямая, э, состоит в том, чтобы вы обеспечивали бесперебойную поставку по проводам. А дальше вас это мы не должно. Мы э, обеспечиваем бесперебойную поставку по проводам. Да, и, чтобы не вы, не можете, убило, вы не можете не можем. сказать, мы что вы поставляете... В данном случае сегодня, знаете из-за чего? Потому что мы не о воздушным линиях пропускательный... Хорошо, только ходит. поэтому? А когда, когда интерьер... стоял нормальный в. В. В. В. В. В. В. кабель, почему вы отключили? Сейчас, конькация... Ребята, вы имеете право подавать в суд. чтобы суд решил. Понимаете? резист <решев> периферийный он копил, да третья мама копил, шкит секунд. Каблю есть албатик, да третий его <решев> его <решев> не надо отключать незаконно, вы, вы, ничь, вы, Ничего вы, не будет. Там было все, нормально. <решев> там там было все нормально. нормально, там было все нормально, там было нормально. Не Когда бы отключили, было нормально первый раз. Времени. Третий раз отключение от электроэнергии является вот этой версия, которую вы выслушали. Когда я, работаю, я отвечаю за свои действия. Я говорю, в данный момент времени мы вам отключаем этот кабель, потому что он Вы... не соответствует правилам поставки электроэнергии, правилам устройства Вы электрооборудования. Вы сейчас не отвечаете Вы сейчас не отвечайте. Вы сейчас, сейчас занимаете самоуправство. Да. Этот а отвечать вам тех, Он вам не пригоден для воздушных линий и он может упасть и убить кого-нибудь. Хорошо. Да. Ну ну хорошо. Чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы чтобы была как положено. Все. Мы поставим нормальный кабель. не термит Вы же понимаете, э, все вас происходящее. Расслышу, ну, для вас расслышу, да? Слушай, ну, я слушай его. Вы по этому поводу вот да, обращайтесь прокуратуру. Да. Да. Ну, где, где, где, где документ за, как вы говорите, за неуплату отключать? Где, где постановление какое-то? Вы просто выполняете свою работу, а где это не документ, есть, это не Да, где? где? Регуляменту, дефурнезаре, вот согласно всех законов. Да. Как должно происходить все? Да-да-да. Мы... Как? Как должно происходить все? Для того, чтобы отключить меня, жилой дом, мой дом жилой от электричества, вы должны предоставить документ, где я являюсь, где я являюсь должником, где меня, где меня сделали должником. Понимаете? А потом уже с этим документом идете в суд, угу. там решают, ага, он злостный неплательщик, за что? Почему он не платит? А, Кто он, разбирался? Он не платит. а что разбирался? Ты не суд сумма секретной 5 миллионов. не суд, я а не модиконектат для гриллона? Почему не модиконектат, чтобы я что ты, ты бесполезно. говоришь. бесполезно. Я не понимаю, поэтому не могу никак реагировать на это. Если вы считаете, что, что вы все законно делаете, пожалуйста, делайте. Мы Но... работаем согласно положению поставки Вот и работаете. Но ваши обязанности не входят в отключение. Абсолютно. А я не отключал, вы что не заметили, я тут делал рядом с вами. <laughs> да? Отвечать придется по-любому. Но есть видеофиксация, где вы и говорили есть... о том, что вам мы отключат... отключим вам от, отключат... от опоры. Нет, там... Вы да, говорили сами, думала, там... Значит... Вам отключат от опоры, а не мы отключим от опоры. Вам погорючат. Есть сразу. Дальше, я так понимаю, нечего с ним решать. Они хотят составить какую-то бумагу. Но это уже их не.